Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Хотите иметь успех у женщин? Да. И добиваться всего, чего только не пожелаете? Да. Тогда встаньте с дивана. О, лохотрон. Ловочку. Всем здравствуйте. С вами Ольга Арзуманян. С темой сегодняшнего вебинара. Я отвечу на несколько вопросов и разберем две площадочки маркетинга нашего фонда. Ну, начнем с того, что, ребята, у, у нас в фонде, некоторые даже не знают, сейчас секундочку, у нас в фонде всего лишь 4 площадки, которые уникальные площадки. Это площадка World Money основная. С этой площадкой у нас стартовал наш фонд. Наш фонд стартовал 7 декабря прошлого года. А вот 7 нам будет ровно 8 месяцев, как мы успешно работаем и зарабатываем. На сегодняшний день у нас уже более 20 тысяч партнеров. Это не просто таких вот, как в проектах есть... Те, которые просто регистрации пустые, а нет активации. А у нас именно 20 тысяч партнеров, которые имеют на, на кабинете хорошие доходы. Площадка ПДА. Это социальная площадка. Площадка Golden Ring. Это очень крутящая площадка. И площадка Be Home. Будь дома. Поэтому те, которые не знают Степан, я для тебя показываю, что у нас есть 4 площадки. Потому что сегодня мне Степан задал вот такой вопрос. Посмотрел я сегодня, записывала новый ролик по своему отзыв делала по-своему, так как у меня уже доход а, требовал а, тому, чтобы я уже записала новый ролик. Ну и он, видно, посмотрел ролик и а, спросил мне, а, почему же такой очень хороший ваш а, фонд а, взаимопомощи World Money, а, что а, вы так его сильно любите. Да, я очень люблю наш фонд. И даже если весь мир будет против нашего фонда, против нашего админа, я буду сзади хладнокровно стоять и подавать патроны. Ребята, нет у нас в интернете, поверьте мне, я прошла рим Крым и медные трубы в интернете за все, за все эти годы. И видела столько админов на своем веку, на своем интернетском веку, что не дай бог. И сколько кидали эти админы и сколько накормила этих админов у меня в структурах было всегда более четырех тысяч и поэтому я настолько благодарна нашей администрации за то, что он создал нам такой фонд, где фонд у нас не берет ни одной копейки. Те, которые, ребята, вы работаете уже, устроили, уже есть свои команды, и вы видите, что у нас маркетинг такой, что нигде ни одной копейки не идет отчисление нашему фонду. Наша администрация на общих основаниях работает вместе с нами, в чате, вы видите, что он тоже также добавляет себе партнеров, строит себе команду, и на свои лично заработанные деньги он содержит в полном порядке наш э, э, сайт а сайт у нас круглые сутки, все время в рабочем порядке, в любом состоянии, в любое время вы открываете, сайт работает. Нет никаких, ни профилактических дней у нас, нет у нас для вывода денежных заработанных нами средств, ни выходных, нет не праздничных. У нас каждый день идет вывод денежных средств. По регламенту у нас написано, что 72 часа, но наша администрация, она этот регламент не соблюдает, а выводит нам ежедневно денежные средства. Ну и теперь еще один такой вопрос. Начинаешь, когда это не только у меня, но и, конечно, и у вас тоже есть такая проблема. Когда начинают, начинаешь предлагать и рассказывать. И первый вопрос. Ой, это надо приглашать, ой, а здесь нет, а у вас есть пассивный доход. Ребята, ну, я вот всем говорила и тоже здесь хочу сказать, ну, где вы видели а, пассивный доход? Ну, вы посмотрите, сколько каждый день тысячу а, этих инвестиционных проектов а, стартуют с этими инвестициями и а, каждый день по а, тысяче скамятся. А, люди идут и несут деньги, надеясь, что они там заработают. Но нигде вы в этих проектах нигде не заработаете, так как весь бизнес в интернете построен только на приглашениях и только на, я имею в виду, что спрашивают, а нужно вложиться, а еще и нужно приглашать, да, это партнерская программа, где деньги идут у нас от партнера к партнеру, и здесь только все построено у нас на приглашениях. Мне очень нравится вот эта картинка «Пассивный доход». Очень даже хороший пассивный доход. Ну вот не надо никаких вложений, не надо не приглашать, не надо ну, ничего делать. Это вот называется пассивный доход в интернете. А, в интер... а те, которые не хотят такой пассивный доход и быть нищим, то сидят и делают презентации, пишут посты, делают рекламу на рекламных площадках и развивают развивают свой бизнес. Ну и начнем, наверное, с площадочки. У меня опять новый партнер, который пришел на площадку Бехомы, и он никак не может понять маркетинг этой площадки. Ну, я не знаю, как тут еще не понять, но это очень, площадочка маленькая совсем, ход 500 рублей. Здесь нет никаких, я имею в виду, нет цикла, совершенно нет цикла. Здесь вот один рабочий стол, и на этом рабочем столе вы крутитесь. А со второго, второй стол это выплат. Это стол выплат. Вы же видите, на вывод, на вывод, на вывод. Ну и начнем с того, что зашли вы на 500 рублей и пригласили первого партнера. Первый партнер приходит к вам... Скажу насчет приглашений. Ну не умеете приглашать, но вы же можете ссылку дать вашему другу, тот, который у вас в ВКонтакте, подруга, пригласить его просто на 18.00 или на 14.00, пригласить на вебинар, чтобы этот ваш друг вместе с вами пришел и послушал маркетинг. Да, я 100% уверена о том, что он сразу скажет «Дайте мне вашу ссылку, я пойду работать». И будет у вас, так пригласили первого партнера, второго партнера пригласили. И эти партнеры только будете давать ссылки, а все остальное за вас делают спикеры. Ну и начнем с того, что пришел к вам первый партнер, у вас 500 рублей в заморозке. Пришел второй партнер, сюда стал. У вас уже 500 рублей, вы получили на вывод. Вы уже со второго партнера вернули свою затрату 500 рублей. Но советую, не выводите ее, а здесь купите себе клона, и у вас откроется стол выплат. Итак, вы а, м, потратили не полторы тысячи а, со своего кармана, а потратили всего лишь со своего кармана 500 рублей и плюс 500 рублей заработанных. И у вас уже открылся, два стола открылись за полторы тысячи. Это шикарно. Как только у вас закрывается этот стол, открылся первый стол. У первого партнера точно так он пригласил два партнера и купил себе клона, и приходит, становится к вам сюда на первый стол. Второй партнер то же самое продублицировал вас и пришел, принес, первый партнер принес вам 500 рублей на баланс на вывод, а второй приносит вам 1000 рублей. Вы точно так же под своего клона поставили партнеров и тоже получили за своего клона 1000 рублей на баланс для вывода. Выводите эти деньги, а это уже ваши лично заработанные деньги. Ну, и здесь еще такая, ребята, фишка. Как только у вас закрылся первый стол, у вас идет сюда, вернее, как становится сюда первый партнер, у вас идет реинвест 500 на первый, первого стола, идет на к вашему спонсору, вы идете и становитесь опять сюда, к своему спонсору, становитесь на первый стол. Точно так и ваши партнеры будут, у них закрывается первый стол, и они будут лететь к вам, становиться на первый стол. Ну, давайте я вам покажу, наверное, на своем кабинете. Это, наверное, будет вам удобнее увидеть, как это происходит. Ну, закрытые столы. Давайте посмотрим здесь. Ну вот, у меня... Э, э, это Надя или Люда, не помню. Осен э, Логин. Э, закрыла свой первый стол. И она прилетела, стала ко мне сюда, обратно на первый стол. У нее закрылся. И закрылся первый стол, и она прилетела ко мне. Но это очень выгодно и очень... Дальше какой посмотрим. Каждый партнер, которого будет закрываться первый стол, они все будут возвращаться к своему спонсору. Да. Это кто у меня? А. Мила. Мила закрыла. Нет, Мила, ага, А кто же у нас, ребята, прошу прощения, Мила не закрыла, не знаю, кто это, чей это логин, стоит почему-то, стоит, да, вот она Алла, Алла закрыла у себя первый стол, закрыла и прилетела ко мне, стала опять на, на первый стол, ко мне прилетела. А у нее закрылся первый стол. А мы даже можем посмотреть здесь, вбиваем. Так, Алла, давайте так сделаем. Сейчас я вам напишу ее логин. И посмотрим ага вот она Ала Алла 51, вот молодец посмотрите сколько она тут позакрывала, позакрывала, позакрывала, позакрывала везде и у нее уже сколько уже вторых столов открытых вот Она пришла ко мне первый раз, встала, пришла, становится и пришла, все время она приходит ко мне, ко мне и ко мне возвращается. Поэтому здесь сколько бы раз здесь не закрывался первый стол, вы все время будете возвращаться э, сюда на, э, к своему спонсору и становиться на первый стол. Это как если он становится сюда на это место, то у вас идет 500 рублей накопительно. Если сюда стал ваш партнер вернулся к вам, то вы получили 500 рублей на баланс. А если э, сюда стал, то э, у вас заморозки 500 рублей. С первого и с с третьего у вас идет автопокупка и ваш клон переходит, закрывается ваш клон и ваш клон становится сюда или сюда или сюда и приносит опять вам деньги. Здесь маркетинг очень хороший для тех, кто не умеет приглашать, для тех, кто только начал свой бизнес. Считаю, что это шикарный Шикарная площадка для того, чтобы научиться приглашать. Ну и теперь давайте разберем эту площадку, которую у меня, Степан, показывает для тебя лично. На этой площадке «Word Money». Домой. Нажимаем. Он мне пишет «Как это так? С каждого партнера вы говорите». Падает 30 тысяч. Да вот так сейчас покажу и расскажу для тебя лично, Степан, о том, что здесь вот у меня закрылся этот шестой стол до старта площадки Golden Ring. У меня стал... Этот партнер, логин Волга, принесла мне 30 тысяч на баланс. Мой клон пришел, стал 30 тысяч на баланс. И принес мне этот партнер, Артвик, тоже 30 тысяч на баланс. Где можно посмотреть? Здесь везде вы можете. Все у нас просматривается, все прозрачно, все доступно. Вы можете везде просмотреть, за какого партнера вы где получили какую выплату. Вот смотри, вот я за последнего партнера получила 30 тысяч на баланс для вывода. Чтобы это было не так голословно А то, что вы увидели и убедились Ну и начнем разбирать маркетинг А маркетинг здесь, я эту площадочку до такой степени люблю Это очень хорошая площадка Мы и стартовали с этой площадки Наш фонд стартовал, она у нас была одна А сегодняшний день у нас уже 4 Вот мы и развиваемся, мы развиваемся, растем и растем я представляю, что у нас будет за 3 года, за 4 года. Ребята, это будет... Если сейчас у нас самый крутой World Money. А тогда так ведь будет вообще. Ну и начнем с того, что если вы заходите на первый стол, первый стол у нас стоит 1000, второй стоит, стоит 2, третий стоит 6000, Четвертый 5 тысяч, пятый стоит 10 тысяч и шестой э, стол выплат, это стоит 30 тысяч. Ну и э, хочу вам показать, как быстро и с малым количеством партнеров выйти на шикарные выплаты. Вот приходит к вам первый партнер, он становится сюда. И сюда. 3000 это не такая критическая сумма для того, чтобы заработать 86 тысяч. А потратить на вход всего лишь 3000 И как только нажимает второй партнер у вас а, а, а, на первом столе купить, то у вас сразу же закрывается первый стол. И вы сами под себя летите, становитесь сюда. И ваш партнер. Покупает второй стол, и у вас закрывается второй стол и открывается третий стол за, 3, за 6 тысяч. Ну вот скажите, вы всего лишь э, вот, два партнера и ваш клон. И вы уже вышли на в, открылся у вас э, накопительный стол за 6 тысяч. Но ну, согласитесь, что это круто. Сюда приходит к вам третий партнер, и 10 рублей идет вам на баланс для вывода. Ну и теперь э, ваш первый партнер. Точно так закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам сюда, на, на третий стол. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. У вас закрылся ваш этот второй стол. Вы сами под себя стали и принесли себе 6000 на баланс. Здесь не имеет значения. То ли у первого вперед вас закроется, то ли у во, у во второго закроется, э, вперед закроется, то ли э, у вас вперед закроется. Здесь кто активнее, тот и быстро выходит. Э, так что... Здесь не имеет никакого значения. Ну и вот, смотрите, вы сами под себя, себе принесли 6 тысяч на баланс. А теперь у вас уже 6 и 6, 3, это уже 9 тысяч. И здесь третья с партнера 10 тысяч на балансе для вывода. Ну и смотрите, ребята, купите за 5 тысяч вот этот стол. И у вас, как только сюда приходит второй партнер, становится, и у вас э, э, идет... 1000 рублей на вывод, и у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя становитесь сюда. У вашего этого первого партнера закрылся этот третий стол, и он пришел, стол, стал к вам сюда. У вас идет закрытие. У нас закрытие а, столов идет с двух партнеров, а, а в накопительных столах идет с трех партнеров. И вы а, закрыли и стали сами под себя сюда. Вот второго партнера у вас тоже он закрыл свой третий стол и пришел, стал сюда. И получили вы 5 тысяч обратно на баланс для вывода. Посмотрите, сколько вы уже еще не дошли до этого крутого шестого стола, где 30 тысяч вам баланс, на баланс падает. А вы посмотрите, сколько вы уже заработали. Ну и все, и вы. Первый партнер тоже закрывается с двух партнеров. Он приходит, становится сюда. У вас 10 тысяч накопительное. Второй партнер тоже а, дублирует вас делает дубликацию, становится, и у вас закрывается пятый стол, и открывается за 30 тысяч шестой стол. Скажите, это круто, это очень круто. Ну и вы под своего, у вас закрылся этот э, пятый стол, и вы стали сами под себя, принесли 10 тысяч на баланс, на вывод, а за 20 тысяч идет активация крутой площадки Golden Ring. Ну и... А там, ребята, на этой площадке, как те, кто уже работает и знает, там падает не только по 20 тысяч, но еще с третьего стола падает и по 100 тысяч на баланс для вывода. А где, в каком проекте есть такой крутой маркетинг? Да нет, нигде. Некоторые, тут смотрю этот Сапсан или Сапсай, проект такой, называли клуб Сапсан или сапсайт, что-то я прошу прощения, может, неправильно называю. А, слямзили у нас маркетинг, я как посмотрела, думаю, да, ребята, а еще кричите. Ну, они, у них все равно не хватило ума сделать закольцовку а, трех площадок, как у нас сделал Денис. Поэтому им до нашего Дениса далеко и далеко. Ну и начнем с того, что здесь ваш партнер первый закрыл этот пятый стол и пришел и принес вам 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер тоже закрыл пятый стол и принес вам 30 тысяч на баланс для вывода. И вот смотрите, у вас 86 тысяч за один круг, плюс 20 тысяч, это активировалась площадка Golden Ring. Вот вам, ребята, какие крутые у нас, какой у нас крутой э, фонд. Я считаю, что нет круче и нет лучше нашего фонда. Ну и с вами прощаюсь, те, которые, ребята, смотрели на YouTube-канале. Э, э, до новых встреч. Ссылка для регистрации и мой контактный скайп будет под роликом.